раз раз всем привет друзья в surferner стартовала новая акция Участвуй в розыгрыше тысяч рублей в телеграме сделать это очень просто тебе нужно с 7 по 14 февраля до 12 часов дня перейти в официальный канал surferner в telegram присоединиться нажать кнопочку участвовать в закрепленном сообщении и бот сообщит что вы теперь участник розыгрыша обязательно включите уведомления, чтобы у вас э, пришло уведомление в день розыгрыша поставьте на 14 февраля 12 часов дня э, будем разыгрывать 10 призов по 1000 рублей и кто-то из вас получит один из денежных призов 1000 рублей от Surferner. Прямо сейчас ты можешь перейти в описание под видео и принять участие в конкурсе. Ждем тебя на розыгрыше. Успехов тебе! Переходи по ссылке в описании.